Я выпускница Якутской балетной школы имени Аксиньи и Натальи Пусевских. Я очень люблю читать, не представляю свою жизнь без книг. Книги уносят меня в другой мир. От проблем я убегаю к книжкам, к чтению. Книга для меня это знание, опыт, вдохновение, приключения, путешествия. Книга мне очень сильно помогает моему творчеству, чтобы передать смысл танца, чтобы лучше было понятно зрителям. Мне надо самой сначала понять то, что я должна исполнить. И книги мне в этом очень сильно.